Здравствуйте, Михаил. Да, Светка, привет, дорогая. Спасибо большое за прекрасное представление. Как всегда, вы прямо нас воз... возвысили. И так приятно сразу, такой настрой на программу. И действительно у нас сегодня потрясающая, удивительная моя любимая, э, самая замечательная астролог и вас-то консультант Светлана Наумова. Для меня такое удовольствие и счастье всегда проводить с ней программы, потому что Свет ⁇ действительно очень солнечная, очень чистая, яркая, невероятная женщина. И сегодня наша программа, она посвящена цвету. Мы уже а, пару недель назад беседовали со Светой об астрологии и цвете, а сегодня мы продолжим а, нашу тему и поговорим о том, а, как сочетать правильно цвета и васту. Васту — это а, ведическая наука об архитектуре и пространстве. Свет нам сейчас подробно расскажет для тех, кто не в курсе, что это такое. И мы поговорим о том, какие же цвета нам прибирать под, под, для своего дома, да, и что нам подходит, что не подходит. Поэтому тема Весьма актуальная, особенно здесь у нас в Америке очень легко все перекрасить в одну минуту, люди это делают прямо раз, все покрасили, и замечательно, так что слушайте нас внимательно, возможно, ваша спальня или ваш кабинет, или ваша гостиная не того цвета, который для вас гармоничен, а после того, как вы получите наши замечательные знания, вы будете подготовлены, пойдете в магазин Home покупите краску <laughs> и все перекрасите. Свет, привет! Да, Настя, здравствуй, очень рада тебя видеть, спасибо Михаилу за такое замечательное приветствие, вот, и действительно у вас тут очень такая интересная тема, я считаю, что это очень женская тема, потому что действительно за дом отвечает хозяйка, и вот то, что Настя сказала, что можно пойти и перекрасить, это действительно будет иметь им Хороший очень результат, потому что цвет очень важен. Васту, и используя цвет, мы можем делать как бы изменения, улучшения своего васту в доме. Вот, Как на Настя уже сказала, что васту это у нас ведическая архитектура. Ей очень много лет, она вместе появилась вместе с ведами, и ну, письменные какие-то уже упоминания о ней начались около пяти тысяч лет, а на самом деле, что веды, что ведические знания, что знания о вас, что, что знания о Джотише, они были всегда, ну их записали вот где-то примерно пять тысяч лет, две тысячи, тысячи лет до нас доходят какие-то вещи, и там действительно кладезь, вкладить информацию о том, как нам устроить эту жизнь, потому что Веда — это ведать, и это знать, это, это ну, просто знание о том, как устроен наш мир, и как мы должны в нем правильно существовать. То есть это наше практическое руководство к существованию здесь и на Земле, так, чтобы нам было комфортно, удобно, чтобы на нас силы, которые на нас действуют, приносили нам только благие вещи. И если мы будем э, стараться следовать этим ведическим знаниям, знаниям вот именно архитектурные, Который, который описывает вас, то тогда наша жизнь будет гораздо гармоничнее, и некоторые вопросы просто могут сами собой решиться. Просто то есть без... буквально изменив что-то в пространстве, которое нас окружает, мы можем уже повлиять на нашу жизнь, правильно? И подобрав и цвет нужный, и как-то мебель соответствующим образом переставить, уже все, все складывается. Да, то есть уже как бы пространство будет гармонизировано, и тем самым и божества, которые управляют направлениями, будут довольны. И они нам будут посылать уже благие какие-то вещи, а не наоборот, испытывать нас. Вот. И прежде чем начать о цветах, я бы хотела буквально пару слов сказать о том, как что нам сейчас потребуются, какие знания. что, может, может быть, кто-то уже знает, что такое васту и каким-то образом уже использует это в своей жизни, а кто-то, может быть, и слушать или не знает. Поэтому буквально два слова, то, что важно. Для васту важно то, что у нас есть четыре основных направления север, юг, запад, восток. И четыре вспомогательных направления. Северо-восток, напротив, получается, юго-запад, северо-запад и юго-восток. Вот у нас всего 8 направлений. И каждому из направлений соответствует своя планета. О планетах мы в прошлый раз тоже разговаривали уже, потому что получается, что каждой планете соответствует свой цвет. И у вас здесь такой же принцип. То есть мы берем направление, берем планету, которая является управителем этого направления, и смотрим, какой цвет соответствует этой планете. И поэтому использование этого цвета в этом секторе дома — нам будет очень благоприятно. Это если в том случае, если у нас, ну, так скажем, вас ласту стопроцентное хорошо. Если есть дефекты, то там я попозже расскажу, что и как использовать. То есть не всегда благоприятно, допустим, использовать красный цвет на юге. Хотя это его направление, это направление которое, где хорошо красный цвет. Но и такие вот нюансики, они есть. Я буду по ходу рассказывать это все, чтобы mm -hmm. Да, очень важно и интересно, на самом деле, потому что я вот сейчас как раз смотрю на схему, которую обычно рисуют для вас туда вот по секторам разделения, и, ну, и там написаны цвета да, по направлениям. Но Интересно, что, э, ну как правило, цвета совпадают да, с теми планет, планетарными цветами, которые мы знаем, э, но, тем не менее, есть определенные нюансы. То есть, э, как я понимаю, что не, не все так прям совсем с, астро, с астрологией прямо четко коррелируется, именно в построении пространства. Да, действительно так. То есть еще есть такой есть, индивидуальный подбор и под тех жителей, кто живет. Но это уже совсем как бы, отдельная э, тема. А, и есть еще такой момент, что э, есть, мы можем усилить это направление, можем улучшить это направление. Так же, как в астрологии. Да, либо мы усиляем планеты, либо мы улучшаем планеты. И в зависимости от этого мы выбираем цвета. Либо того, но если мы хотим улучшить, даже не так немножко... А, ну давайте с, ю, с юга начнем, да? Давайте, так, да, с юга. Раз мы начали про юг, <свят> вот. начнем с того, что вы должны понять, как ваша квартира сориентирована в первую очередь, то есть ваш дом, ваша квартира, да, и где у вас какие стороны света. И лучше всего это, конечно же, делать на плане застройки, да, если у вас таково имеется. Если нет, ну хотя бы примитивно надо вычертить что-то такое на миллиметровке на бумаге в клеточку, вспомнить черчение, которое мы все, наверное, по крайней мере, бывшие жители Советского Союза однозначно проходили в школе. Уж не знаю, как сейчас современная программа, но в наше время точно в школе мы чертили. вот. И а, приложить к, это, к этой карте компас очень легко вам могут помочь Google Maps. А если вы по посмотрите, где находится, как расположен ваш дом, если вы живете в квартире, да, вы сможете точно, четко сориентировать. Ну, или используйте компас. Такое простое-простое упражнение. И вы сразу найдете, где юг. Я правильно да, сказала? Да, это... да все правильно. Единственное, я хочу вот по поводу компаса сказать, сейчас компасы у нас есть в телефонах. И вот сколько раз мы пробовали использовать компас внутри квартиры, получается, ну не очень хорошо. Неважно, какой телефон, это может быть и Apple, и может быть обычный на Android, но чаще всего компас плавает именно в телефоне, потому что очень много каких-то электромагнитных полей кругом, и он сбивается, иногда вплоть до 180 градусов его глючит. Поэтому лучше, если вы выйдете на улицу с компасом и там уже сделаете замеры, либо вы действительно, сейчас очень хорошо можно ориентироваться, легко, это карты Google, карты Яндекс, там все достаточно четко, вы можете оттуда распечатать кварти... картинку, и у вас уже будет направление. Вверху всегда у нас север на всех картах, внизу у нас всегда юг. И, соответственно, запад-восток по левую и по правую руку. С правой стороны будет восток, с левой – у нас будет запад и тем самым вы можете определить куда у вас выходит окна куда у вас где у вас входная дверь если это у вас дом то вы можете определить стороны на участке как он расположен то есть это вот такое действительно начальное упражнение которое необходимо проделать прежде чем бежать за краской вот и таким образом мы с вами определили уже где у нас юг находится и за южное направление у нас отвечает такая планета, как Марс, и такое божество, как Эмарадж. Вот. И для Марса характерный, вот мы в прошлый раз говорили, красный такой цвет, алый больше, такой, как, как коралловый. И тут такой момент наступает, что планеты в соответствии с Джойтишем, они имеют какие-то у нас положительные, какие-то у нас отрицательные. Ну, если так вот гру грубо сказать, да, не вдаваться в терминологию, и Марс, он относится к такой не очень положительной планете, хотя у него, конечно, есть замечательные качества, и тут вот возникает такой момент. Если, допустим, у вас южный сектор присутствует, то, в принципе, все в порядке, вы можете использовать вот эти вот красные цвета, но если там есть окно, то считается уже это неблагоприятным с точки зрения ВАСТу, и красный цвет использовать здесь не нужно. Вот, тогда лучше использовать что-то в противовес вот этой энергии Марса, и лучше всего здесь действуют цвета Юпитера, потому что Юпитер вообще всеблагая планета, и поэтому можно использовать наоборот не красные, вот как ну, цвет, да, не красные шторы, там это наоборот еще больше усилит энергию Марса, и так, если есть окно, это уже не очень благоприятный фактор, то э, лучше сделать и желтые, использовать желтый цвет, может быть, слегка оранжевый, и сделать шторы уже желтые. Вот, а, плотные обязательно. Какие-то бежевые тона, да, мы в прошлый да, раз Да, можно том, бежевые -то тона встали. То есть да. это тоже цвета Юпитера, на самом деле То есть вы а, Немножко фантазии можно проявить в этом направлении То есть не обязательно думать, что вот мы Все только шафранового цвета подбираем Ищем, да. ни подо что не подходит Но будут шторы шафрановые Конечно, конечно То есть э, здесь Действуем таким образом, конечно, творчество включаем Но основное направление, то есть здесь очень хорошо э, большая такой разбег Для дизайнера вот, то есть желтый цвет и как он получается, с какими, то есть добавляем чуть больше белого, получаем бежевые цвета, добавляем чуть больше темного, уходим больше в коричневый какой-то тон, вот, поэтому здесь вот так вот используется. Если же у вас нет южного угла, то есть вы посмотрели, у вас получается квартира буквы Г, или там дом буквы Г, или еще что-то, то есть у вас нет юга южного направления, это, это неблагоприятно, потому что с точки зрения вас, то дом, либо квартира, они должны быть прямоугольного, либо квадрат, квадрат либо прямоугольник. Если углы какие-то вырезаны, то, то уже, значит, у вас не, не хватает каких-то а, как сфер жизни. Какие-то сферы mm -hmm. жизни они mm -hmm. будут страдать, в зависимости от того, какого угла не хватает. Так вот, если, я. боюсь я... предположить, что же не хватает, если южный угол вырезан. Но на самом деле тоже тут нехорошо, потому что всегда захватывается, если южный угол вырезан, значит захват, захваток будет либо юго-запад, либо юго-восток чаще всего. То есть не, нет mm -hmm. так, что прям вот совсем уж юго не. Ну, бывает, конечно, а юго-запад запад это у нас мужская энергия, а юго-восток это у нас женская энергия. И поэтому получается, если ближе к юго-западу, то у нас проблемы получается, по мужской линии. Если ближе к юго-востоку, то проблема по женской линии у mm -hmm. человека а, в этой семье, ну, и у тех, кто живет в этом доме. И Марс, он тоже, он приносит, он достаточно много приносит хорошего, и если мы еще наклад... совмещаем с личным гороскопом, допустим, у вас и так там Марс там не очень хорошо расположен, если еще квартира у вас с южными, с вырезанным югом или с открытыми очень югом, с окнами, то это говорит о том, что ваша планета в гороскопе, она еще усиливается, если она где-то неудачно расположена, то она будет приносить какие-то дополнительные проблемы. А если мы это направление юга компенсируем э, в доме, то это немножечко улучшит э, ситуацию в гороскопе. Да? И там можно посмотреть сферы, по которым, за которые Марс отвечает. Ну, поэтому здесь вот такой очень серьезный микс. Если не углубляться, то э, хочу сказать, что вот если южного направления нет совсем, Тогда там можно использовать красные какие-то цвета, но тоже не яркие, не агрессивные, не такие, которые вызывают агрессию, а приятные. Ну, есть коралловый цвет, да, допустим. То есть благостные такие. И тогда вот там можно сделать вот эту вот стеночку, использовать вот эти вот красные какие-то моменты. Вот. Но если же там окно, то опять-таки тут надо смотреть, тут уже нюансики такие. Я почему, почему хотела рассказать такой, потому что вот, когда мы смотрим вот эту вот классическую схему, uh -huh. то там четко, на юге красный цвет, все. Uh -huh. Uh -huh. И поэтому, если у нас есть дефекты и так юга, и так очень много южной энергии, очень много марсианской энергии, а мы еще туда добавили красного цвета, то есть это мы ее еще больше усилили. И, я а... сколько не сталкивалась а, с вообще я не, не васту специалист конечно но сколько я не разговаривала с специалистами по васту мне ни один человек не, не сказал мне что ты приходишь в готовый дом и он идеален такого практически не бывает это это какая-то гипотетическая ситуация которая случается просто невероятно редко ну по крайней мере те люди с которыми я знакома они сказали мне что они такого не встречали но ну, естественно если этот дом не построен специально для хозяев, да, уже относи, уже соблюдая законы ВАСТу. Поэтому, в общем, тут понятно, что всегда есть над чем работать. Конечно, потому что, чтобы у тебя было жилье по ВАСТу, ты у тебя должна быть определенная, то есть у человека должна быть хорошая карма. Тогда он получит хорошее жилье по ВАСТу. Если какие-то есть проблемы в в гороскопе, то чаще всего в этот период он либо купит неблагоприятное жилье, либо переедет в неблагоприятное жилье, и наоборот. И только лишь если мы делаем это осознанно, то тогда мы можем подобрать и то жилье, которое будет ну, максимально подходящее, и максимально по будет приближено к васту, потому что сейчас век Калиюги, и поэтому... И в истории про Васту-Порушу сказано о том, что что же я буду кушать в Кали-Югу, когда васту спрашивал у богов, да, я буду находиться в доме, буду защищать его, но что же я буду кушать в Кали-Югу, когда люди забудут о том, что меня надо кормить и поить, и будут строить неудобные дома, то тогда ему сказали, что ты можешь питаться энергией людей и кушать, кушать людей, по сути. Вот. Поэтому мы сейчас живем в эту эпоху, и вот это наша такая... Бэткарба. <свят> <свят> То есть наши собственные дома, они могут нас жрать. Есть такие примеры, я точно знаю. Да, есть а, скажи, пожалуйста, какой к, каким помещением, скажем, ну с направлением понятно, а каким помещением красный цвет в принципе не подходит? Я знаю, что спальня, да, в первую очередь, для спальни да. красный цвет просто никак. Будет. Красный цвет нужно использовать там, где нужна какая-то активность. То есть, например, <свят> это может быть... Кухня, да, ну тоже не, не слишком яркая, потому что и кухня все-таки лучше располагать не на юге, а на юго-востоке, потому что вот я про юг уже говорила, что там Ямарадж у нас, бог смерти, и поэтому там не очень это благоприятно, но если кухня совмещена так вот с югом, то лучше это все вот красный ближе сюда отнести. Uh -huh. вот. Спальня неблагоприятно, потом, конечно, неблагоприятно в детских, неблагоприятно для... Обучение тоже, потому что это все вызывает огонь, вызывает радость, вызывает такую э, марсианскую энергию. Хорошо, если у человека Марс в благости находится, тогда он может это как-то использовать. Да? В, а спортзале, я, зале, в спортзале. В спортзале, да. да. Вот. Но там тоже надо бы его подразбавить, потому что вот тут был какой-то пример. На одном из вебинаров девочка нам показывала спортзал «Красно-в-черной гамме» ну что-то страшное, конечно, Нет, ну, что, с черным, да, это уже не, не самое хорошее сочетание, да, да, да, поэтому с красным цветом вообще нужно очень аккуратно, его можно добавлять, можно добавлять, допустим, его понемногу в офисах, потому что это вот когда вот все серое или белое или бежевое, надо все равно какую-то энергию рада добавлять для работы, тогда вот mm -hmm. это будет хорошо. Хорошо в каких-то, может быть, ресторанах тоже это добавлять, когда вот нужно добавить чуть больше активности. То есть в зависимости от того, какого направления ресторан. Поэтому э, с красным нужно поаккуратнее, конечно, работать, потому что все-таки это Марс. Марс он э, считается э, все-таки как у нас или Бредоносная планета, да? Да. Марахала, да, на санскрите называется неблагоприятная. Поэтому здесь нужно все очень аккуратненько. И если вы используете, то используйте такие более приятные тона, больше разбавленные, вот именно коралловый цвет очень красивый, и он будет вот давать такую вот теплую энергию, вот это вот оно. Тогда будет он благоприятен. Вот. Самое, конечно, и почему так получилось, что мы начали с юга, потому что, конечно, когда северо-восток, север или восток, у нас правильный павасту, то вся квартира, она обычно выигрывает. А когда вот у нас есть проблемы, тогда вот здесь вот начинаются уже сложности. И очень много вот сейчас у нас получается, особенно в России, где мало солнца, северные какие-то районы, с этим постоянно приходится сталкиваться. Ну как же так? Почему окна должны быть на север, северо-восток, восток? Солнца нам не хватает, нам солнца мало. И очень многие стараются либо купить квартиры с южными окнами, либо построить дома с южными окнами. Это, в общем-то, негативный фактор, потому что открытые окна на юге приносят серьезные проблемы в семейную жизнь. Так получается, что женщины становятся более активны, они принимают на себя вот эту вот марсианскую энергию, они становятся больше, берут на себя обязанности мужчин, Мужчины могут больше употреблять алкоголь, к сожалению. Причем это не легкие спиртные напитки, как и на Юго-Востоке, да, допустим, где Венера управляет, а именно уже более такие тяжелые. Потом на этой почве могут какие-то быть ссоры, раздоры. Если, я еще раз, я повторяю, у вас, допустим, в гороскопе есть куджа-доша, это такое негативное расположение Марса, которое влияет на семейную жизнь и у вас еще южные окна, и вы неправильно используете эти вот энергию Марса, то тогда, в общем, бывают печальные абсолютно случаи, неудачность. еще какие-то есть дефекты на юго-западе, то тогда, конечно, вот квартира, она срабатывает как катализатор. И вот мы жили в маленькой, ну не мы, я а как пример, люди говорят, что вот мы жили в маленькой квартире, жили дружно, все было хорошо, переехали в большую, и у нас началось. Вот это вот, вот, вот такие негативные факторы, которые могут быть связаны с переездом, в соответствии с первое, что приходит на ум, сразу посмотреть, насколько по вас ту квартира хорошо сориентирована. Вот. Но есть, конечно, такие ситуации, когда наоборот у, для каких-то знаков, вот мы говорили, Марс является Раджи-Йога-Каракой, то есть благоприятная благоприятной планетой, и тогда южное направление для них, ну, более-менее при условии, если все-таки там методы коррекции сделаны. Вот. Ну, мы давай не будем, наверное, в методы а, коррекции сейчас да. да, потому да. что если кто-то хочет, может обратиться к Светлане, получить у нее консультацию. Я знаю, что многие мои знакомые по моей рекомендации к Светлане вот здесь, прямо отсюда, из Калифорнии, из Америки обращались к Светлане. И, в общем, все можно решить даже по, по, без визита вас то консультантов. В принципе, если добросовестно подойти к этому вопросу, достаточно просто все через веб, так сказать, общение да. все провести. Вот, ну и давай следующий цвет или следующее направление, какое у нас там будет? Ну давайте, давай тогда поговорим про негативные сначала, потому что про да. Да. говорить легко и приятно. Да, Негативные. Да. да. Слушай, юго-запад юго тогда. Да. да, переходим к юго-западу. Юго-западным направлением у нас управляет такая планета как Раху, такая очень сложная энергия которая говорит о наших амбициях, говорит о наших каких-то желаниях неуемных, которые дает, сначала потом отбирает. И а, вот если у нас это зона еще земли, и поэтому там очень хорошо использовать цвета земли, то есть это какой-то коричневый тон, а, может быть такой болотно-коричневые цвета, то есть более такие все цвета, которые вызывают ощущение земли. Вот Можно сочетать вот этот вот Коричневый, темный, с коричневым этим, молочным, вот такие вот. И сама фактура, она тоже должна быть вот такая же вот. То есть, есть такие обои под, под искусственный, под камень, да, или под дерево. Есть искусственный камень, тоже его можно использовать, и такие пластиночки в оформлении этих интерьеров. То есть, все, что вот такое темное, все, что... Деревянная, каменная, вот создает ощущение такой стабильности, это все можно использовать. То есть, вот именно на юго-западе можно использовать темную мебель. Это, вот, пожалуй, единственный такой вот угол, где ну, вместе с Западом, где рекомендуется темная мебель, тяжелая мебель. Это вот мы все делаем на юго-западе. Но при этом, если, допустим, у нас есть окна на юго-западе, то поступаем точно так же, как с югом. То есть мы в противовес берем энергию, так как напротив у нас северо-восток, там Юпитер, то мы берем тоже то, то, то желтую гамму. И начинаем высветлять этот, эту сторону. Добавляем туда коричневому желтые э, шторы, какие-то желтые предметы, оранжевые предметы. И у нас получается такая. И, конечно, вот эти вот все равно используем камень, видите, там что-то, чтобы утяжелить эту зону, если там у нас окно. Вот. И я хотела еще сказать, что в интерьере на юге и на юго-западе не используют зеркала. Это вот тоже в отличие, не знаю, как фэн-шуи, вот там много постоянно зеркала используют. Даже если у вас нет этого угла, то не надо использовать зеркало для того, чтобы его добавить. Лучше добавьте цвет. Или лучше добавьте... Э, вот сейчас очень интересная такая тема пошла. Просто недавно на вебинаре, когда у нас было обучение, мы разбирались с девочками разные варианты, как улучшить какие-либо направления, и вот вдруг такая вот идея хорошая появилась по поводу фотообоев. Потому что они сейчас очень красивые, они сейчас есть с перспективой, они есть очень такие художественные, можно очень красиво оформить вот эту вот стенку а, какую-то и наоборот, либо добавить перспективу, либо ее а, как бы убрать, да, в зависимости от того, что нужно. Вот, Поэтому, поэтому юго-западное направление – это больше такие темные коричневые тона, черные mm -hmm. мы используем. Черный вообще мы не используем дома, да? То есть Но, стараться -то... от черного цвета избегать. То есть именно я имею в виду. Понятно, что все равно что-то черное там оно как бы там проявится. Вот, я, э, вот у меня, например, там черные рамы у шкафа, да, ну, какие-то ободки, но это уже там, оно, это встроенный шкаф, который от которого я уже, к сожалению, вряд ли смогу избавиться, ну, я как пример просто привожу, или там темный, черного цвета плинтусы, например, да, ну, так получилось, ну, вот, да. но, в принципе, как бы, черный цвет, как цвет, он в дома, в интерьере, желательно его избегать, там, я знаю, сейчас, знаете, как, бы знаешь, как бывает, вот сейчас такие современный дизайн для детей, например, в каком то астрологии, не астрологическом, астрономическая комната да стены в черный покрасили звезды налепили на стенке, да? синий черный в спальне у ребенка и такие тоже фотообои какие-нибудь какой-то млечный путь туда зафигачить вот это вот прям то есть этого делать вообще ни в коем случае Нет, нельзя не, не надо делать потому что цвет и ну, как изображение это очень все влияет на, на подсознание то есть если мы берем черный цвет это цвет сатурна цвет шани и не всем он подходит. И, конечно, Шане, он очень так и несет очень сложную энергию. И чаще всего он все-таки приносит ну, сложную ситуацию. То есть надо очень аккуратно с ним работать. Он подходит некоторым, как вот мы говорили в прошлый раз, некоторым людям, но далеко не всем. Поэтому абсолютно незачем усиливать его энергию в доме. И особенно, когда вот делают кухни, там черно-белые, или вот, вот это вот э, хай-тек, что-то, да. Или да, да, вот графический такой дизайн, а. да, вот это белый с черным. Это, конечно, все очень надо аккуратно использовать, потому что, допустим, вот эти вот, да, мне очень нравится идея фотообоев, ну, правильно ты говоришь, что нужно очень смотреть, особенно в детских, потому что все, что нарисовано, оно преподникает в подсознании. вот когда там очень много, сейчас современных вот этих вот мультяшных героев, Спайдерменов, кто там у нас еще есть, то это, то есть это вот, понимаете, вы спите, а у вас в это время покемоны воздействуют на ваше сознание или ребенка. То есть, а потом мы удивляемся, почему ребенок плохо замкнутый, допустим, или почему он такой, ну в лучшем случае он будет в такой комнате со звездами и прочим, он увлекется астрологией, астрономией, будет очень мистичным в худшем случае он впадет в депрессию, если особенно у него как-то неудачно расположен Сатурн там, в гороскопе. И если, допустим, это юго-западное юго или западное направление, где и так-то, в принципе, уже за запад у нас отвечает Сатурн, и, в принципе, западным направлением тоже нужно очень аккуратным быть. То есть по вас то считается, что окна на западе неблагоприятны, так же, как окна на юге и окна на юго-западе. Это все неблагоприятные направления для окон. И окна с запада, они приносят, ну как и Шани, приносят задержки, приносят э, болезни, приносят проблемы какие-то, уныние э, и так далее. И ну, Шани еще отвечают за дисциплину и за работу, то есть, конечно, в каждой игре есть какие-то положительные э, значения, и поэтому, может быть, люди будут просто очень много работать, очень много работать. Будут такими трудоголиками, но это будет им очень тяжело даваться. И вот эта вот поговорка, не потопаешь, не полопаешь, кто много, как, без труда не вытянуть рыбку из пруда и прочее, труд, они вот будут для них очень характерны. И сейчас все пока не забыла про юг, вспомнила про юг, еще хотела сказать, что если у вас южные окна, то эту энергию надо куда-то использовать. И поэтому очень хорошо, очень многие с южными окнами начинают заниматься спортом. Это вот очень правильный выброс вот этой вот марсианской энергии то есть в этом случае это будет очень хорошо там йога бег все что плавание все что улучшает качество марса это вот можно на йоге использовать вот и вот если возвращаясь к западу если мы там вдруг делаем у нас и так западная стена да и мы еще туда добавили черного ну совсем еще если у нас окно и с темными какими-то шторами вот совсем уж темными то мы тем самым это все только еще усилили не улучшили а усилили вот. А чтобы улучшить э, вот это вот направление западное, то синий цвет мы ну, тоже мы относим к Сатурну, и мы его просто делаем более мягким, таким голубым, допустим, э, каким-то более приятным синие тона, которые не наливают грусть тоску, а наоборот делают ну, более легким. И вот еще про фиолетовый цвет тоже такой интересный момент. Фиолетовый у нас получается путем смешения синего и красного. То есть вот эти вот цвета, которые смешиваются, тоже очень так интересно. И получается, если больше красного, то это больше у нас будет к Марсу. О, да, к Марсу. Если mm -hmm. больше синего, то это уйдет уже больше к Сатурну. Поэтому вот особенно это хорошо для дизайнеров, которые хорошо знают, как цвета получаются, как они смешиваются. То есть можно прямо вот так вот раскладывать, что, чего у нас больше если мы туда добавляем еще белого, то получается сиреневый. Это уже вот такой вот луна с Сатурном, да, такая уже большая связь. Ну даже Венера какая-то такая, мне да, кажется, и немножко проявляется да, уже да, в потому... сиреневом цвете, да. особенно если он такой с розоватостью. Да-да-да, потому... а все да. правильно. То есть то, уже можно по-другому совсем использовать вот эти вот оттенки, и выбирать более приятные тона, которые действительно, в которые более приятно жить, так скажем. То есть мне кажется, в черном жить неприятно. <свете> ну да, я бы тоже, я не хочу никого обидеть, но если бы я увидела черное помещение, я бы подумала, что у человека псих... с психикой в первую очередь, все ли с ним в порядке? Может, ему помощь нужна уже? <свете> <свете> да. А еще <свете> вот этот. Такие вот модные вот эти дизайны, черные с белым, то это тоже получается, что действительно можно уже подумать, что у человека какие-то могут быть проблемы, либо у него все черное, либо это все белое. То есть здесь очень так все погранично, я бы сказала, неоднозначно. И остальные направления у нас остаются... Подожди, еще Юго-Запад мы с тобой не разобрали. Это такое направление. Оно, с одной стороны, ну как бы оно спорное такое, да. Оно и благоприятное, и неблагоприятное. А потому... Нет. Хорошее направление, да? Нет, юго-запад по... -показу. Ой, пардон, юго-восток, я а, прошу да, прощения, юго-восток, юго да, потому что это венерианское направление, да, Венера с одной стороны планета, которая женская, за женскую энергию отвечает, но тем не менее это тоже планета Малефик, да. Она, она относится к Венере. <связывается> ну <Вот> такая двойственная, <связывается> <связывается> короче, Бенефиком, не простая. Она к Малефикам относится, но там есть такой момент, у Венеры, что э, она иногда дает, так как вот если брать прям ведическую астрологию, астрологию да, то есть Венера еще называется Шукрачария, ага. и у него вот есть такой аспект, как аскезы. И через это он очень много полю получил э, шукора, очень много получил и силы, и всего. С другой стороны, мы привыкли воспринимать Венеру как вот такую вот э, даму, которая любит роскошь, которая любит такое вот красоту, блеск и так далее. И тут вот начинаются вот эти вот противоречия, которые плюс и минус. То есть с одной стороны это творчество, это такая вот очень благоприятная женская энергия, а с другой стороны это может Юго-Восток давать, допустим, когда люди будут стремиться к излишеств, стремиться, стремиться к излишествам, то есть в чем-то в еде, там, допустим, в удовольствиях, каких-то может быть лень появиться, может быть, вот я говорила, легкие спиртные напитки. То есть все то, что будет расслаблять и давать такую вот ну, легкую расслабленность, mm -hmm. которая постепенно может превратиться в нелегкую расслабленность. Особенно если там у нас мужское какое-то помещение, нехорошо там спальню для мальчиков в этом располагать. А наоборот, для девочек там очень благоприятно, и цвета Венеры у нас розовые. Не все вот такие вот белые, которые слегка блестят, не матовые. И все вот разбавленные, такие вот очень сильно разбавленные цвета. То есть это может быть бледно-зеленый, это может быть очень бледно-желтый. Пастельная какая-то гамма, гамма такая, да, гамма. нежная. Угу. Вот такие вот очень красивые цвета. А, слегка малиновые, потом вот э, фуксии такие вот цвета, это все вот очень хорошо для юго-восточного сектора. То есть он должен вызывать такое вот легкое, приятное ощущение цветущего сада. А, и на юго-востоке очень хорошо располагать кухню, потому что там тоже вот огонь отвечает э, стихия, но при этом огонь, он не такой сильный, то есть огонь же он разный, да, то есть он может сжигать, он может давать огонь пищеварения, он может греть, и вот на юго-востоке огонь именно такой вот он, тот, который дает нам огонь пищеварения правильный и дает вот этот вкус еды. Потому что огонь совмещается с Венерой, которая любит все такое вкус, ну, как вкусненькое. Поэтому вот кухню хорошо на юго-востоке именно. Тогда еда будет очень вкусная, но там возникает такая проблема, что раз все вкусное, то все съедает. И очень так это... Люди... Какие, какие помещения можно красить в цвета Венера? Для Венеры, конечно, вот очень хорошо все помещения, где для девочек. Для да? девочек. Комнаты для... Де... девочки. Ну ага. да. угу. не, не в розовой барбе, чтобы не получалось, что у нас совсем такая энергия. Ну, я да. хочу добавить сразу такую ремарку, вот эти все неоновые оттенки, такие слишком яркие, присыщенные цвета, это на самом деле вы добавляете энергию раху сразу mm -hmm. себе, поэтому такие цвета лучше не использовать, и вот эти вот сейчас очень модные всякие какие-то эмо, опять это розовый с черным тоже ужасные, ужасные. ужасные, ужасные, да, да. и какие-то такие вот, ну потому что это среди молодежи очень популярно, особенно среди подростков, вот я вижу как бы, Поскольку я, у меня есть подростки еще в семье, и я вижу, как, как реагирует рынок, да, и вот что нам предлагают, что нам навязывают. Mm -hmm. И поэтому, естественно, вот это вот черно розовые или вот эти розовые такие ядренные ядовитые цвета, они совершенно ни к чему для детей. Да, потому что они очень так начинают перемешивать энергии двух планет там, или еще что то то есть и вот эти вот надписи и все вот картинки это тоже все очень влияет это все не просто так поэтому очень надо аккуратно выбирать одежду в плане и конечно для женщин самый благоприятный рисунок это цветочный цветочный какой-то орнамент такой мягкий струящийся потому что все полосочки все квадратики и все такое прочее они очень сильно режут женскую энергию и лучше всего, конечно, платье, потому что тогда вот нет вот этой вот поперечины, когда юбка и что-то там, да, юбка-блузка, там, брюки-блузка, uh -huh. тогда все равно немножко энергия как бы сбивается. А когда вот просто у тебя платье, и оно с цветочным рисунком каким-то благоприятным, то тогда эта энергия лучше женская существует. Поэтому не, не зря вот эти все индийские сари когда там закручивают вот многократно эту энергию. И красивые очень оттенки, она может стоять, ну, простите, на помойке, но быть красивой, но, но в красивом саре, в ярком. Вот. Поэтому у нас наоборот, вот конечно, смотреть на город в, России, ну, в российских городах не очень приятно, потому что все в основном серо-черная гамма, синяя, серо-черная, очень мало светлых, очень мало желтых. Ну, такая вот у нас страна России, не солнечная. И поэтому дома тоже старайтесь избегать вот этой вот э, серость черной гаммы, потому что, как мы уже говорили, это шани. И в тех помещениях, которые вот в спальне можно розовые оттенки сделать, то есть это будет придавать такой венерианский немножко э, отношениям. Э, можно очень хорошо для кухни розовые в с каким-нибудь бежевым, с оранжевым, потому что это будет такой вот э, благоприятный фон для еды вот спальни, ну, для девочек комнаты, да, говорила, то есть тоже вот очень многоприятно. Можно для гостиных тоже немножко розовый цвет, но он такой не розовый, а ближе к бежевому, чтобы был, потому что когда совсем розовый, ну это как-то не, не очень. Все-таки тоже надо с ним аккуратно обходиться, чтобы совсем не впасть в венерианство. У нас да, был. потому что это да, это такая энергия очень сложная. Как только мы ее перекачиваем, она уже нам неблагоприятно а, может вернуться. Но тем не менее у нас женская передача, у нас для девушек. Завтра пятница, день Венеры. Девочки все в платье, все с цветочками, и украшаем себя, много-много украшений. вот И поставьте какую-нибудь красоту в венерианский угол вашего дома и что-нибудь добавьте, какую-нибудь деталь интерьера для того, чтобы тоже улучшить эту энергию. Может быть, свечку можно поставить, да? Можно, да, можно поставить свеч такого, не красного, именно вот какого-то розового, там очень хорошо будут э, тоже свечи. А потом... Такие белые, бел, ну, то, вот все, все, что приятного такого вот девочкового, женского стиля, можно туда. Там, так как Шукра любит все блестяще, отвечает вообще за комфорт, то там можно какие-то очень красивые вещи располагать. То есть все, что вот еще, когда мы там, есть такая, про гардеробы, где располагает шкаф. Если мы его располагаем в юго-восточном секторе, то там у нас больше Получается, что как-то так получается, Платье что он... не да, платья не заканчиваются, и они очень шикарные люди. Тогда девочки покупают в основном шикарные платья. Но представляете, мы располагаем гардероб на севере, то есть и так-то уныло все. Ну, хотя, конечно, так как этот шкаф тяжелый, его лучше на северную сторону, но, может быть, это будет юго-восточный угол и северная сторона юго-восточного угла, mm -hmm. как-то так. То есть это тоже, оказывается, имеет влияние, где, мы, где у нас гардеробная. И в зависимости от того, какая энергия, то человек будет подспорно как-то покупать, вот именно себя ощущать и покупать именно такую одежду. То есть если мы, допустим, возьмем направление севера, переходим к благоприятному уже, да, таким, uh -huh. севера, и за север отвечают у нас Меркурии и он же такой подросток вечный, да, юноша, то тогда, если там у нас гардероб, то, может быть, и будут больше покупать одежду, связанную с такой молодежной или унисекс, или там еще что-то такое, вот, потому что он, Меркурий, он бесполый, и это будет такая больше активная такая фаза. А если, допустим, мы берем северо-западное направление, где у нас воздух, все быстро меняется, то там может просто очень много быть постоянно какой-то одежды, которая тоже будет быстро меняться. Вот. А на юго-востоке, вот, кроме того, что она может быть шикарная, просто может быть много, то есть может быть у человека развито такое вот фетишизм, да, это, то есть mm -hmm. когда человек будет постоянно, то есть, будет очень много покупать одежды, к ней нужно, и там, mm -hmm. не знаю, 150 пар обуви. Шопоголик. Это здесь да, в Америке что... очень распространено. Здесь такие есть сети магазинов, где можно сдать свою одежду, которая, ну, в хорошем состоянии. Да, и очень часто встречается одежда, которая вообще новая с ярлыками. И здесь я знаю, что это очень популярное такое развлечение в кавычках, да, то есть люди покупают вообще потом не помнят, что у них есть, а потом они, то есть, это несколько лет провисит в гардеробе, и потом они это сдают в магазин. Видимо, у них там шкафы Ю на Юго-Востоке. Юго на востоке, именно потому что это вот Венера может дать такое вот желание постоянного с чего-то чего-то, и от одного к другому вот это такое направление. Но его можно очень хорошо использовать. То есть, если там, допустим, женский кабинет, то и девочки, комната, то это дает творчество. Поэтому.. Творческую, хорошую творческую реализацию. Да, да, хорошую творческую реализацию. Единственное, там надо ее структурировать, потому что, чтобы совсем не впасть то в одно, то в другое, ой, идеи много, и сделать ничего не могу. Как-то то одно, то другое, то лучше его как-то структурировать. Ну, давай к цветам вернемся. То да. есть мы северное направление, это Меркурий, Меркурий да. зеленые оттенки. Надо ли красить что-то на севере в зеленый? Вот, кстати, интересный вопрос. Надо, на севере Надо, можно да? трассить. Да. То есть если у нас направление неблагоприятное, то там, когда у нас есть дефекты, мы не используем вот эти mm -hmm. вот цвета. То есть в зависимости от того, какой дефект. А благоприятное направление мы можем спокойно усиливать, улучшать и в любым способом, каким возможно. То есть север у нас отвечает Меркурий. Божество у нас Кубера, то есть это у нас Меркурий за знание, обучение, коммуникации, торговлю, бизнес – а кубера у нас это небесный казначей, то есть это за, в первую очередь драгоценности, богатство и деньги. Поэтому мы спокойно в зеленом на севере все в зеленый цвет красим. Ну естественно тоже оттенки разные, выбираем приятные, не надо зеленый с черным смешивать. То есть от того, что зеленее, больше денег не будет. Mm -hmm. он, то, есть, и, то есть должен быть хороший. А не случайно американские деньги зеленого цвета. Там есть, это да. есть как, глубокий сакральный смысл. Да, да, да, да. Это, это, это реально так, это реально так. Вот. Можно повесить зеленые шторы, если там у вас окно, это вообще очень благоприятно. Поэтому вот и на севере хорошо располагать кабинеты какие-то, может быть, и комнаты для обучения, детские комнаты для мальчиков уже хорошо тоже комнату, ну, в принципе, для девочки тоже, то есть, ну, что, такие вот какие-то вещи, где нужно знания, обучение, финансы, вот это вот все у нас можно на, на севере располагать, бухгалтерию там тоже можно располагать. Ну да, если это, мы об, говорим об, об офисах. Об офисах, да, об, об офисах. И если у вас, допустим, нет окна на севере, то вот здесь вот очень хорошо действительно использовать вот этот зеленый цвет, мы его добавляем, можно зеркало сделать, угу. можно э, сделать вот эти вот обои с каким-нибудь зеленым, но не лес, а именно там трава, там что-то такое вот, то есть не тяжелое. Если лес, угу. то лучше на юго-западе, в западе. Угу. А здесь именно что-то должно быть, лук там, ну, что-то такие вот какие-то вещи, либо картину, либо просто можно так там э, этот цвет мы разбирали. А так mm -hmm. как это у нас энергия воды, там мы можем сделать какую-нибудь картину с водой, тоже будет хорошо. Mm -hmm. ну, а Скажи, с... пожалуйста, еще зеленый цвет для каких помещений в квартире подходит? Я знаю, что для, для светло-зеленой, да, нам нужно спальню покрасить, например, да, вполне. Можно, да. Ну, в гостиную, тут... наверное, можно, да, тоже в зеленый цвет будет. неплохо. меня тоже очень такой спорный вопрос по поводу зеленого, потому что вот если мы берем Меркурий, который бесполый, давай поговорим. А, ну да, действительно. Что не, ну делать? ближе к венерианскому такой пастельно зеленый, да, ну, в сочетании с ну, да, какой-нибудь да, да, цветочный да. такой нежный будет. Если да. розового в зеленом добавить, то будет хорошо. То будет хорошо. А да. если вот совсем прям зеленый-зеленый, то это вот ну, Давай да. не, дорогой. Не, не будем, да, точно совершенно. Но, тем не менее, зеленый цвет, он, наверное, подходит для гостиных, да, вполне, потому что это все-таки сфера коммуникации, сфера общения, да, мы здесь гостей принимаем, мы здесь какие-то, ну, там, общаемся с семьей даже, да, и это благоприятно будет для, для всех успокаивать еще, то есть зеленый цвет он достаточно такой успокаивающий, потому что будх, будха Меркурий отвечает за разум, поэтому можно вот действительно где-то, допустим, если очень активные у нас идет живут мальчики, да, то можно ему, допустим, спальню покрасить зеленый, они будут поспокойнее. Очень mm -hmm. хорошо для обучения тоже зеленый цвет использовать. Для кабинетов, там, в офисах вот можно такое сочетание использовать. Для финансистов полезный цвет. Очень. Для финансистов, для тех, кому надо думать много, вот именно анализировать, вот именно в таком плане. То это будет хорошо, зеленый цвет. Давай перейдем... Северо-восточному углу Точно. и в котором сосредоточены две планеты, да, потому что вот Укету своего угла как бы нету, yes. а он с Юпитером его делит так uh -huh. относительно. И какой там цвет и куда нам, в общем, от этих цветов. Но ну, мы уже поговорили, что если мы хотим гармонизировать юг, то мы юпитерианские цвета да. добавляем, но тем не менее, что у нас на северо-востоке. Ну, Северо-восток, это уже много раз э, везде сказано, что это самое благоприятное направление у нас, что это у нас Юпитер, и поэтому все цвета Юпитера мы можем там использовать. То есть это у нас э, такой желтый шафрановый, оранжевый, э, вот эти вот все цвета э, мы можем э, как раз на юго-востоке будут благоприятны. И шторы, и обои, то есть все, что вот с, с этим связано, очень хорошо. Также мы можем там использовать, так как стихия воды в чистом виде, то все, что у нас связано с водой. Ну, кроме аквариумов, кроме э, вас цветами. То есть вода должна быть чистая. Это могут быть фонтанчики, это могут быть аромалампы, что там, ну, такие, которые вот э, распыляют, распыляют воду. Mm -hmm. Вот эти вот могут быть предметы. Mm -hmm. какие-то. Вот там вот как раз таки, если у вас, допустим, не хватает северо-восточного угла, окна нету, вот там как раз таки хорошо использовать фотообои э, там, с океаном, э, но без гор, чтобы вода была чистая, mm -hmm. прозрачная там озеро какое-нибудь, либо река, не водопады, то есть чтобы не было возвышенности да ровно. Все горы на запад. Все да? горы на запад, да, да. Но, но, но без воды. Горы а. на запад без воды. А так, цвета у нас северо-востока, это епирианские цвета, ну, да? А кету да. каким-то образом а, влияет? Кету, это э, так же, как и раху, его бы лучше бы не усиливать. Поэтому uh -huh. крайне, вообще редко, когда э, что-то мы делаем для кету, это очень очень редко в вас то говорится. Э, понятно, что он всегда напротив раху, поэтому он попадает в этот же сектор. Uh -huh. да, в этот же сектор. Но так как вот для кету характерно очень много разных цветов, вот такое разноцветие и тоже вот такие какие-то дымчатые тона, то а, лучше бы его не использовать, потому что если мы переходим в кету прямо вот совсем, то это может быть, знаешь, такой бирюзово-серый -бирюзово цвет а, такой вот, и он будет сильно уходить и вводить в такую духовность, что ли. Ну, духовность немножко такая, духовность мистическая. То есть если Юпитер вводит в духовность благостную, то кету может уводить в духовность мистику. Ну, Не я как игрушка. человек с кем-то в первом доме знаю, понимаю, о чем ты говоришь очень да. хорошо, да, и и друзья, потом... вы обязательно должны знать еще, что у вас где расположено, потому что это тоже очень важно, вы должны понимать, как какой угол в вашей квартире, какое направление вам нужно усиливать и какого цвета вам добавить для того, чтобы сыграли ваши персональные планеты, да, и ваша энергия, вашего гороскопа, она приносила вам благо. И у нас остается не очень много времени, и мы еще с тобой, и северо-западный, наверное, угол, не, не уделили ему внимания. Достаточно лунные направления, да. да. А, такое тоже да, вот для меня ну, на самом деле очень сложно. Я все время мучаюсь с этим направлением, хотя вроде оно благоприятное для женщины, да, но все равно вот оно у меня лично всегда много вопросов возника, возникает. Поэтому и еще я хотел добавить в цвета Юпитера какие места в квартире хорошо красить? Юпитер хорошо, вот как вот я говорила, если есть дефекты, то мы красим юг, юго-запад смело. Нет, а да до... я имею в виду вот в целом, если мы скажем, мы хотим попро... покрасить целое, целое помещение, то это тоже, наверное, гостиная да, будет гостиная. хорошо. Да, гостиная ага. будет хорошо. Потом комната для медитации будет хорошо, то есть считается на северо-востоке благоприятно. Потом, если у вас детские комнаты, можно тоже использовать этот цвет. Для, если это спальня, то лучше, конечно, такой очень бледный, то есть не яркий, а более бледный, а то там можно уйти в философию. Для кухни подходит такой вот оранжевый-желтоватый такие цвета, да? тоже подходит, особенно если кухня находится на юго-западе, опять же, таки, да, uh -huh. или uh -huh. на чистом йоге, то лучше использовать для кухни вот оранжевые цвета, потому что они будут давать противовес и как-то гармонизировать ум, потому что все-таки на юго-западе раху, и когда ну, там не очень благоприятно, если мы там еще готовим, то, конечно, ум наш страдает, хочется, то алкоголя, то мясо, то еще чего-нибудь. Uh -huh. а, а вот эти вот... Цвет Юпитера он будет э, как бы настраивать на шум на более благоприятные направления. Ну, как бы то, То, как сказать, то. то есть наш шум будет более сотвичен, вот так скажем, более-благоведен. Uh -huh. uh -huh. вот. Если мы берем юго-западное направление, действительно, с одной стороны, там Луна, казалось бы, вот самое такое направление для женщин. Северо-восток, само... подожди. Ой, север -запад, северо запад северо подожди. Северо-Запад. Да, да, северо Казалось бы, самое благоприятное направление действительно, для женщин лунное, но проблема в том, что чаще всего у нас Луна плохо сгармонизирована, и поэтому это вызывает беспокойство. И когда еще есть у нас открытые окна на северо-западе, серьезно, ну большие, если в гороскопе Луна не очень хорошо, то вот это вот ментальное беспокойство, дребезжание внутреннее, да, внутренняя какая-то психическая неуравновешенность, она может усиливаться. И цвета для этого помещения лучше всего цвета Луны, то есть это что-то перламутровое, может быть немножко серое, такое не слишком серое, да, то есть серое все-таки это у нас больше у нас уходит в шане к Сатурну. Жемчужное такое, да, жемчужное жемчуж, да, жемчуж серое, жемчуж. вот есть такое сочетание, да, вот да? возможно. Угу. И там хорошо еще использовать такие вот все цвета, все предметы, которые у нас серебристые цвета, которые, все предметы, которые у нас, вот, нержавейка, мельхиор, что-то, вот такие вот детали мы можем спокойно там использовать. Это mm -hmm. тоже хорошо для этого угла. И если он слишком все-таки там открытые окна, то нужно посмотреть, во-первых, это с какой стороны, если с запада один вариант, с севера другой вариант. И там тоже иногда стоит сделать жалюзи, жалюзи белые, чтобы вот этот вот не слишком был ум возбужден вот этой вот энергией. Вот, Все-таки можно. А окна на севере, северо-востоке и на востоке можно спокойно всегда держать открытыми, легкие шторы. Под цвет, если вы делаете в цвет той, того направления, как, про которое мы говорили, то это будет просто усиливать и улучшать, и вся энергия будет к вам в дом хорошая заходить. А окна на юго-западе и западе йоги мы держим закрытыми. Все-таки если у вас они есть, то используем шторы либо жалюзи тех цветов которые мы уже проговаривали чтобы энергия не выскакивала И очень важно, я добавлю, вот я еще знаю такую рекомендацию, я у тебя прочитала это в твоих заметках, которые ты публикуешь в социальных сетях, что если окна на, на юг, юго-запад выходят, то ни в коем случае нельзя эти окна оставлять открытыми с наступлением темноты, то есть их нужно сразу либо зашторивать, либо закрывать жалюзями, чтобы они были плотно-плотно закрыты. Да, и, и их вообще можно закрывать, вот эти окна, их можно закрывать даже после 12 часов дня. Потому что солнце как раз оно уже уходит в зону, то есть сначала оно самое благостная у нас на северо-востоке, потом восток, потом юго-восток, потом оно уже уходит на юге, и она становится очень жарким, да, вот в зените когда. И с этого момента можно просто закрывать плотно жалюзи, mm -hmm. и не открывать до самого вечера, особенно сумерки не рекомендуют, потому что такое очень время сложное. А, и на ночь в том числе. И mm -hmm. у нас mm -hmm. еще осталось восточное направление. Ну, солнышко, говорим. да, все понятно восточное. достаточно. Да, да mm -hmm. все понятно, и поэтому окна на востоке очень благоприятные. То есть держите их открытыми, так же, как и все остальные, все солнечные цвета. Это может быть, если, может быть рубиновые оттенки, Ну, конечно, лучше всего желтые и золотистые. Это вот самое благоприятное для этого направления. И если там, там хорошо располагать гостиную, ее тоже, если мы делаем желтые тона, то это будет хорошо. А в качестве компенсации, вот можно, допустим, если у вас западные окна и западные квартиры вообще, обычно они такие не слишком светлые, то вот можно туда добавить желтых оттенков, и тогда будет казаться, что в квартире постоянно присутствует солнце. И тем самым вот, добавляя какие-то цвета, мы добавляем энергию планет, и, конечно, нужно стараться добавлять благоприятных планет, таких как Юпитер, таких как Солнце, Венера тоже в разумных пределах, Луна. Это все нам дает хороший, хороший вастул. А хоро... и Меркурий тоже принимает участие, потому что все-таки нам нужны материальные какие-то блага. Да, мы в материальном мире живем, и нам нельзя ни в коем случае от него отказываться. Это очень важный вопрос, потому что пока мы не начали какие-то серьезные аскезы в жизни, да, то материальный мир на нас очень сильно влияет, поэтому Меркурий, нужно всегда с ним гармонизировать его, особенно сейчас, когда ретро-Меркурий, тут вот я сейчас прям целую коллекцию историй с ретро-Меркурием собрала, просто достойной публикации. Свет, вы знаете, мы еще про одно помещение в доме не поговорили, на самом деле одно из важнейших, на мой взгляд, помещений это ванная комната, да, какие цвета благоприятны для ванны, тут как раз тоже вот можно ли, допустим, черно-белую плитку использовать в ванной? Ну, черно-белую нежелательно. Не то если... Это тоже, опять же, модная такая, да, ту какую-то да, я... графику? Ну, У ага. нас получается Шани, Сатурн и Луна. В то есть mm -hmm. сразу представляете, какие планеты между собой в этом помещении проявлены. И нужно, конечно, смотреть, дружат планетами, чтобы собой, не дружат, но ну, это совсем уж такая астрологическая тема, но, в принципе, черно-белый вариант, он, в принципе, не очень благоприятен, ни для чего, потому что либо да, либо нет, это как-то вот не очень. Mm -hmm. Может, всем начинает это страдать. Ну, то есть но... только если у вас есть специфические показатели в вашей личной карте. Такие вещи, конечно, могут случаться, безусловно, от этого нельзя отказываться, но, тем не менее, и для общих рекомендаций, для всех лучше этого все-таки избежать. И да, что для есть... ванны белый, да, как бы стандартный такой, ветеранские зависит... какие-то цвета? Там тоже зависит от того, где находится ванная комната. То есть, если она находится у нас в северо-западном, то мы берем белые цвета, добавляем немножко голубых, серых, синих, потому что там немножко захватываем э, сторону э, запада. Если западная часть попала в ванну, то мы можем использовать голубые, э, стальные оттенки, что-то вот такое. Если, конечно, юго-запад, где очень неблагоприятно, но что делать, мы просто добавляем темных коричневых цветов, чтобы это была зона земли. Юг, там у нас вода, огонь, лучше тоже цвета земли, потому что если мы туда добавим красного, то ну, не совсем хорошо. То есть лучше желтый, либо землю добавить такой вот. Юго-восток тоже очень неблагоприятная ванна, потому что опять-таки конфликты чаще всего на женскую сферу влияет. Если на юго-западе там мужская, то тут женская у нас болезни, то тут тоже мы берем, вот там вот можно именно белую и чуть-чуть розовую, потому что тогда луна, она как по диагонали находится, она будет продавливать, улучшать эту зону. Mm -hmm, mm -hmm. Очень благоприятна ванна на востоке, если она без туалета. И там вот можно вот все золотистые зеркала, такую вот шикарную, прям красивую, с окном еще ванну, это было бы вообще, конечно, чудо такое, но без туалета, еще раз да? Вот. Вообще то состояние, э, со, со, благосостояние, да, когда у нас санузел изолированный, на самом деле это очень благоприятная вещь. И вот такая мода в свое время, я помню, в начале 90-х в России была, вот мы объединяем санузел, это как раз очень плохая тема. Да, очень и плохая если тема. есть возможность да, разделять отдельно ванну, отдельно на туалет, то это как раз более правильное решение. Да, это более правильное решение. И э, вот поэтому вот ванна, она, то есть получается, да, мы всегда используем что-то такое с водой связанное, но тоже опять-таки светлые тона, но опять-таки смотрим, где она находится. И потому что вот ванна, так же, как и кухня, и спальня, она может попадать в неблагоприятные направления, и поэтому тут очень важно, что у нас, где находится. И еще последний вопрос такой, пока mm -hmm. вот у нас есть пару минут буквально, про центр, там, где находится брахмастан, там всегда светлые оттенки. То есть все светлое, он должен быть свободным, светлым, белым, бежевым, то есть чтобы было много эфира. И не рекомендовано вешать люстру прямо в центре, потому что это тяжелый предмет, и mm -hmm. люстра должна быть смещена куда-то в сторону. Mm -hmm. Как у нас обычно по центру люстру повесили 4 метра, <laughs> если есть возможность. Кто-то неблагоприятно считает... Дорогие друзья, хочу поблагодарить еще раз Светлану Наумову мою сегодняшнюю гостью. Я надеюсь, что она к нас еще будет просвещать по своим замечательным наукам, которыми она занимается, астрологии Васту. Всегда удивительно интересные программы со Светланой получаются. И если вы хотите получить консультацию, обращайтесь к Светлане непосредственно, потому что она поможет вам гармонизировать ваш дом соответствующим образом, чтобы ваша жизнь улучшилась во всех отношениях. Сечка, спасибо тебе огромное, мои огромные благодарности, и, как всегда, получила невероятное удовольствие от общения с тобой. Именно. Спасибо, большое. С вами была женская гостиная на волнах радио Сангейтс. Мы вещаем 24 часа в сутки ежедневно. Слушайте нас через интернет на нашем веб-сайте sungates.com и э, э, до встречи в следующий четверг. По четвергам мы выходим в эфир э, в 11 часов по времени Чикаго, 19.00 по времени Москвы и 9.00 по времени Сан-Франциско. Спасибо, дорогие друзья, и до новых встреч. Счастливо.